Всем привет, кисы и коты! Сегодня у нас будет море-море-море смеха, потому что это видео называется «10 минут смеха». Именно так. Перед тем, как мы начнем, как всегда у меня для вас отчет удачи. Все те, кто успеют поставить лайк за 3 секунды и подписаться на мой канал, этим летом сбудется ваша заветная мечта. Считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, и удача, отправляется к вам. Ну что, погнали смеяться? О, это котики-котики. <смех> Котики это самая милота, почему он крякает? <смех> это очень мило. Опа! Кто там хозяинчит в моем доме? А ну здесь... о ты че? Какие милые лапки! Оу! <смех> <смех> <Вау! смех> это мышь! Это мышка! Она выбрала кошки Надеюсь, они подружатся Нельзя драться рукой, кстати, с котом Если вы хотите, чтобы ваш кот был добрый и милый Никогда не играйте с ним рука против кота Никогда в жизни Не надо, он должен быть добрым Руки для того, чтобы гладить А не для того, чтобы драться Привет Кстати, вот эти коты Такие с плоскими мордочками Они довольно таки спокойные Ой Мне кажется, он меня лежит. Вот сюда вот, вот. Какой малыш? Съел что-то или кого-то. Так, короче, чем мы сегодня готовим? У нас романтический ужин. Аккуратно, аккуратно. Мне кажется, если этот кот что-нибудь выдаст. А почему собака не может зайти к нему? Что вообще? А, у меня кот так делает, начинает спиной так делать. Ты хочешь пиццу? Какой милый. Настоящий дом для котов, но у меня больше. Почему они все в одном? Ой, какие милые. Боже, почему они такие милые? Моя мечта... О, нет. Ой, фу. Так. Дело... Нет! У меня кот так Смотрите, какие миски потрясающие. Я хочу себе точно такие же миски. Это обалденно. Это разговаривающий кот. Это разговаривающий кот, ребята. Это капец. У них диалог еще при этом. Интересно, коты на коты говорят? На кошачьем. Кто-нибудь из вас знаешь кошачий язык? Представьте, если бы вы понимали наших животных. это джей yes, да sorry. офицер <laughs> oh, какой бесстрашный Vietnam, код America, <laughs> <demand> <laughs> не so боится так, и проверил, все нормально. Так, вы ничего с собой не возите плохого. Так, кошачья инспекция уходит дальше на проверку. Он реально уходит. Так, я не вижу кота пока. Его нет здесь. Розовый чайник. А где кот? Что они там делали? Так. Господи, какая шерсть. Я не знаю, но это просто случилось. Что это? Oh Нет! Все нормально здесь, слава богу. Hey как так hey, wonder, вообще? Тебе нужно кофе а там. Вот, вот, вот, вот. Это мой ящик. Я там сплю. Подготовьте дом для своего кота, чтобы он не жил в вашем шкафу. Это опасно. Голодание для вас. Oh God, what do you want? Чего? Время 4 This? утра, наверное. Что там? О -о -о! Некоторые коты до сих пор не разучились вот так просить. К лету готов. <р...? <р... <мяющие> <мяул> На. На! На! А вот это вот как раз тот самый случай, когда ты приучил. Какого выбрать? Я беру вот того справа. Какой хорош! Не надо. Ой, не надо. Моя шерсть. Нет. Мне нравится этот звук. Мне нравится этот звук. Расческа. Это же просто расческа. О oh, боже, все. Man. Это игрище. Это все. Man. Это невозможно остановиться. Давайте вот за таким. Он такой сладкий. Он такой сладкий. Man. Он такой сладкий. Он такой сладкий. Что ты хочешь выйти, наверное? А потом, когда ты выйдешь, ты захочешь зайти. Это вот такое развлечение у котов. Смотрите, какая странная... О, oh oh, боже! Опа-па-па! Укусил! Карантин у них, значит. Что? Я бы не стала злить этого кота никогда. Жесть, адовская кошка. Привет! У этого тоже глаза в разные стороны, и как будто он не моргает. Какое дебильное выражение лица, он меня пугает. С ним что-то происходит. Итак, сидит кот, нормально себе сидит. Он просто завис, и все у него нормально. Почему эти группы? Глупые люди снимают мне на камеру что-то говорят. Без кота жизнь пуста. Как можно жить без кота? Я не знаю, без кота. У меня их целых три. О боже, какая леди! Но, пожалуйста, sir, не кормите ее me, вот этим пухом, она же может Thank подавиться. Hello, сколько бывает of... пород, сколько Boop. бывает котов? Thank напишите you. в комментариях Hello, свою sir. любимую породу котов. я И... не знаю даже, words? у меня все Boop. любимые. Yeah, Если у вас есть какая-то любимая, напишите. So Такой маленький у него ступенечка, ему неудобно, ему хочется вверх забраться. Oh! Это слишком коротко для него. Yeah, yeah. A -a -a. Yeah. Ты ему хороший. Мяу. Yeah. Мне что вы только помыли. И он такой, боже, боже, боже, боже. Like <laughs> О, происходит вообще. Like Ч ⁇ за тверд? 10-10. Бам, ловкость. Не надо. А, она испугалась ее из-за маски. Кстати, меня коты всегда узнают, когда я в маске. Не знаю почему. А, у нее вообще кошмар происходит что в голове. Он думает, это кто? Это мама или не мама? Мой кот очень умен. Мяу! Как вообще? Это было опасно. Блин! Куда? Вот кот. Какой красивый. Серебряный с белыми носками и трясем кота что с ним надо делать и пока она выглядит странно он нет оп оп оп слазь с моей машины бро давай а с чего ты взял что это твоя машина у котов все их. и бойные. Чё ты орешь на кота? Куда он полез? Пожалуйста, не лезь туда. Там двигатель не на... Да, выходи оттуда. Беги, это же машина. Тебе туда не надо. Если ты хочешь поработать, убери просто кота. Они так любят ложиться на стол. Мягко. Очень мягко. Ты такой сладкий. Да не говори. Зачем ты ногой меня своей? Сумасшедшая женщина, слазь с меня. Мой кот идет в темное место. Капец! Мне кажется, это нужно записать и потом выпустить компакт-диск. Мой кот и его творчество. Ему реально это нравится. Вы понимаете, что это кот-музыкант. Он же понимает, что это он так делает. Он это все понимает, какой интересный у него цвет. Капец! Это смешно!